RX 574 гигабайта, майнит прямо сейчас эфир. Вот так выглядит данный рик. Это у меня атлон, PCI-Express 3.0, 16x. Думаю, в этом плане все понятно. Майнит эта фирма, ну, у меня практически 24 часа, 23 мега хэша. Но до этого у меня был хэшрейт около 26. И сейчас я вкратце покажу свои настройки и как я добился такого интересно высокого результата. Сейчас я расскажу, как я достиг довольно такого хорошего результата. Мани я, естественно, из-под OS, потому что это Linux. Если бы я манил бы из-под винты, у меня был бы хэшрейт в районе 18. Сейчас объясню, в чем дело. А, а так, у меня OS. Если что, есть ссылка в описании. Я просто поставил на флешку. Она там запускается примерно 2 минуты. Работает из-под флешки. Никаких жестких дисков, никакого лишнего нагромождения. Все прекрасно. Дело в том, что винда отнимает как минимум мегабайт 100 в качестве рабочего стола и еще рандомной какой-нибудь фигни. В то время как в Linux я даже выключил GUI, чтобы лишний раз моя видеопамять не жралась. У меня и так ее без того мало, всего 4 гигабайта. То есть, по сути, DAC файл не помещается, но особыми костылями, благодаря лол-майнеру, у меня все получается. В качестве... Пулы mm. я использую Binance Он относительно выгоден Он довольно хорош для соло майнинга Потому что, ну, заработал Свои 200 рублей, сразу их кидаешь На биржу и выводишь через P2P, через на Сбербанк Онлайн То есть каждый день я могу практически Снимать свои там 200-300 рублей В качестве майнера На самом деле выбор тут Невелик -майнер, Phoenix -майнер, Team Red miner, Но по моему опыту в случае с моей рексой лучше всего использовать лолмайнер. Майнер. Настройки у меня такие, зомби мод 13.75. Каждый раз новая эпоха, по чуть-чуть поднимаю тюнинг. То есть буквально еще месяц назад я сидел на 12.75, сейчас у меня 13.75. Вы можете в случае чего довериться автоматике, но сразу говорю, она там 2 минуты подбирает значения. Иногда она может слегка промахнуться на 1 две значения, что в моем случае выражается в 1-2 мегахэшей. Мне этого не нужно. А size, карточка у меня не особо удачная, поэтому 4076. Дальше. А свою карточку я, естественно, прошивал. Polaris Views Editor я просто взял тайминги от 1750 МГц и... Поставил эти тайминги при частоте 2000. Что мне, собственно говоря, это дало. А, вот представьте, у вас дефолтная память 1333. Вы взяли тайминги от 1333. Разогнали память до 1600. А тайминги не трогали. Таким образом, у вас PSP выросла гораздо-гораздо выше. Так и я в случае с MyRXOID так это сделал. High Voice может спокойно прошить саму видеокарту. Вот, буквально в момент запуска. То есть, если что, вы можете чуть ли не на лету менять биусы, даже если у вас этого самого дол биуса нету. Если что, я также маню на своей GTX 1070. Если хотите от меня какой-нибудь гайд или ну, некую такую отчетность, чтобы сравнить со своим результатом, или вы просто интересуетесь, можно ли это сделать как-то на домашнем компьютере, то пишите в комментарии. Буду рад ответить каждому.